Меня зовут Игорь Мерлин, я системный эксперт по масштабированию доходов, системный аналитик с 25-летним стажем. У нас новогодняя распродажа, если вы захотите работать со мной в индивидуальном порядке, этот формат рассчитан на тех, кто четко понимает, что ему нужно и готов идти к результату, несмотря на то, что у него там внутри творится. И подходит этот формат, дорогие друзья, далеко не всем. Итак, скоро Новый год и по традиции я дарю всем подарки, а также провожу распродажу. Вы меня знаете, я человек адекватный и не жадный. Я помогаю предпринимателям и наставникам пробивать денежный потолок и масштабировать бизнес. Увеличить свой доход в 2, 5 и более раз